приемного муниципального образования местной администрации а сколько времени сейчас без, 20, без 25. 25 сегодня у нас 6 да? сегодня 6 февраля ага. кто-то идет из местной администрации должна работать до 18 часов да, здравствуйте. здравствуйте. А вы, а вы сотрудники? Никто не открывает. Вот мы как раз пытаемся туда попасть и подать документы. Ну такое. Заняты. Ну, заняты? Я не закрываю. Когда заняты... человека не Сейчас я посмотрел... Нет, нет. Да, спасибо. Начальник отдела опеки посетили была, да? Да, она была уже до четырех. Она сказала, что она про тот кабинет не знает. Вылисток не видела. Видит ее впервые. Не Никого нет. Она тоже делает пекин. Добрый день. Скажите, пожалуйста, где прием обращений Муниципального Совета? Мы работаем с администрацией. Здравствуйте. Здравствуйте. Она поэтому То есть вы не знаете, где... Отлично. Интересно. Не знают они. Здесь тоже закрыто. Единственный человек знающий. Это оказался как раз по административным планам расширениям. А там еще что-то есть, посмотрим. По очереди давайте. Лубаранская укопа. Закрыта. Организационно-проволь закрыта. Заместитель главы закрыта. Учебная консультационный пункт. А, мы с вами как раз заходите, заходите. Так нет, вы же все равно у нас не примете обращение, поэтому что... Я здесь сижу, а их, я вышел, а их нету. Я вам не могу, Так я так понял, что вы единственные здесь в здании остались, работающие, А, совет ветеранов? Все остальные заперлись? они куда-то... Ну, как тараканы разбежались. А вы представляете совет ветеранов? А? Вы совет ветеранов представляете? Я председатель Совета ветеранов и начальник УКП. А у вас есть телефон, может быть, главы, заместителя или секретаря? Как с ними связаться? Ну, секретаря, все телефоны это у них, я резко с ними с ними связаться. Потому что вот это... это надо у них спросить, честно, я ну, не хочу. Вы сейчас можете им позвонить, спросить, за, и объяснить? сейчас это... нету, вот видите, я тоже хотел угу. переговорить, не и не нашли, да? да? Нету. Угу. Понятно, спасибо. такое поражение. Так, так, пошли. Это наш учебный консенсационный пункт. А там что? Это выход. А, там уже никого нет, Запасного... да? здесь Тут у меня вопрос. Угу. На занятия и для эвакуации я их могу еще там горить, могу здесь. Понятно, спасибо. Здесь у вас все хорошо оборудовано, только муниципальный совет почему-то, и администрация не работает. Я сиди постоянно, только первое место держу. Спасибо. Так что заходите, есть что посмотреть. Может быть, вчера пошла спросить? Да. Пойдемте. Простите еще раз. Может быть, телефон он узнает, как связаться с ним. Скажите, а у вас же есть наверняка телефон руководителя главы э, муниципального совета, либо секретаря, чтобы с ними попытаться более, ну, как-то оперативно связаться. Потому что нам необходимо подать документы. Ну, руководителя нет, но секретаря нет. Нет, есть национальные. Ну, я не знаю, а, ежестационарный только? Это... Но он подключен, естественно, к да, кабинету. Да, да. Ну, если, если вот... в кабинете нету, то ну, и да. телефон этот не будет работать. А может он закрылся там? Да. Может попробовать да. позвонить? А дайте тогда телефон, может быть, если, да, если вам там. Да, там... если позвонить. Телефон муниципального сайта приема. Ну, 527. Угу. Шестьдесят восемь, шестьдесят два красноречивые гудки? Ну, значит, ее там действительно нет. Хорошо. А не подскажете, если написано на, на объекте с контрольный пропускной режим, то что значит? Вот здесь такое. В вот это что за объект, на котором есть связь контрольный пропускной режим? Ну это не. Так не, не я понимаю, так это что? Это мы ну, тоже муниципальные совет или муниципальная администрация? Это что? Ну я не знаю, но это вообще администрация. А, то есть это все? То есть половина, ну, половина администрации находится под контрольно-пропускным режимом, а половина свободна посещения. Нет, почему? Ну как, я не знаю, вот в муниципальный совет администрации, я вообще считаю, что это просто администрация района. А вот здесь вот, да? Да. Так да. А, и, и никого нет из администрации района? Ну как, мы на совещание уехали. А, на совещание. Простите. О, кто-то кто живой там есть. Добрый день. Вот, а вы же сотрудник, наверняка, либо местной администрации, либо муниципального совета. Вы не подскажете, как мы можем подать обращение, потому что мы ломимся во все кабинеты, и никто не отпирает. А вы секретарю звонили, потому да. да. что все уехали на Только что позвонили. Секретарю. На совещание уехали? А вы что-то снимаете? Да. Но ну, я не вас снимаю, я снимаю с, сами события. У меня, без моего разрешения. Да, вы... я вас не снимаю. Ага. Ну, просто мы сейчас фиксируем правонарушение, и по закону мы имеем право снимать. Хорошо. Вот. вы как бы не знаете, как можно связаться с э, секретарем, либо с муниципальным советом. Может быть, телефон секретаря мобильный какой-то, может быть, она там нет, пошла. Нет, нет, нет, нет. я стационарную, да, только а у меня тоже нету. Конечно, мобильный это личный телефон. А да. где да. именно находится тот кабинет, где обычно принимает муниципальный совет обращения? На втором этаже, да. либо на первом, да. на втором этаже? Да. То есть там приемная и муниципального совета, и муниципальная да. администрация. Понятно. А, смотрите, ситуация такая. Действительно, нам э, Получается, что мы не можем подать документы, и ситуация это э, ну, противоречит закону, вы должны подавать их в прокуратуру и в правоохранительные органы, и завтра э, обращаться и в, в вертикали, и в администрацию, и так далее. Скажите, пожалуйста, может быть, как-то это возможно решить, у вас, если у вас есть телефоны мобильные, вы позвоните, скажите, э, вот люди не могут попасть, может быть, нам завтра время назначат, мы завтра вас придем? Какой вопрос именно? Подача документов на вступление, ну, чтобы стать членом ИКМО. Предложение до да, кандидатуры э, в члены ИКМО. Спросите, пожалуйста, может быть, mm -hmm. это все можно решить без скандала. Ну, пока. Какой телефон? О, -о, О, то есть они Вкусно, там... В кабинете, если по всему с ними разговаривают, из того кабинета, Нет. С -то Нет, они именно сбросили, там прошел первый звонок, первый гудок, и они сбросили. Попробую еще раз. Странно. Это уже интереснее. Значит, что там было. там кто-то есть. Да, пошли сбросы. А не было. Сейчас мы дождемся девушку, еще раз поднимемся туда и еще будем стучать Ненавище. То есть, если кто-то сбрасывает, значит, все-таки кто-то есть а я надеюсь сдвоенный какой-нибудь телефон с нибудь Ну, можно было бы предположить, что там э, ну, что-то с настройками как-то, но если сначала были длинные гудки, правильно, а потом просто пошли. Значит, там кто-то пошуровал находить в кабинете уже. Нет, ну здесь ну, уже. Может быть, двойной телефон. Вот сейчас девушку, может быть, нам ответить. Ну, в случае, мы не звонили по телефону, поэтому звоните по телефону и как-то дояснимите. Хорошо. То есть нам я не, вас не вас могут здесь помочь? Не помочь не могу. А завтра они будут? Вы, может быть, в курсе? Завтра-то они будут работать? Или мы... мне, мне, к сожалению, руководство не отчитывается, ага. как они будут. Но будут. обычно они еще работают? Обычно, обычно работают, да? Есть, а может что, быть кому-то да. из да. других сотрудников да. право принимать я документы? Некомпетент, некомпетент на этом Хорошо. Хорошо, спасибо. Спасибо. Доброе добро, пойдемте на второй этаж, посмотрим еще раз. О, здравствуйте. Здравствуйте. А вы, а вы не... Нет, я только подходил, никого нету. Тоже никого. То есть вы не сотрудник, вы посетитель? Да. Отлично. Еще один посетитель. Так. Да. Главное, главное, на в курсе, куда Я сходу посетителей уходил. Да, здравствуйте, Я сейчас не могу разговаривать, я перезвоню, как только смогу. Хорошо? Там кто-то есть? Какие есть? Я глушил. Все, по-моему, там где-то. На котором сейчас они работают? До шести. Продолгаю здесь до шести посеять на почту в кабинете. Да. Перестали сбрасывать Перестали сбрасывать, значит кто-то все-таки там был А может даже есть Может быть вы у нас примете документы все-таки? Ну да. Шаги были там, а там кто-то кто был? Давай посмотрим, кто там все-таки остался. Я слышал шаги. До туалет. Туалет. Отлично. Ну там значит шагов недалеко. А может быть в соседнем помещении? Ты голос слышал? Я слышал шаги. Бухгалтерия местная администрация. Почему-то бухгалтерия находилась в зале заседаний. То есть они тоже решили. Ну, Не согласись, там были шаги. Да, я слышал. Отчет его. шаги были шаги слышны? И... С той стороны. Вот. но мы просмотрели все двери. А нам сказали, что на втором этаже, на, на втором, втором этаже же. остались только двери с той стороны от лестницы, хотя приемная находится там. Давайте еще раз проверим. А вот здесь, давай. Добрый день. А вы не подскажете, где можно подать э, документы обращения в муниципальный совет? Кстати, здесь митрация, я угу. А может быть у вас есть телефон какого-то человека, который принимает документы вот, в приемную муниципального совета? Там ну там никто не, не открывает, дверь. У а, нас А общий телефон? Сейчас позвонить А, ну это с приемной смысл. Да, да. Но мы в приемной звонили 527, 68, 62. И там мы слышали Гудов. А позвони по тому телефону, который сейчас сказали. Вы тоже здесь же раздастся Гудов, да? Нет, позвони. Нет отдельных телефонов, только приемные. У нас местные. Так, как еще раз телефон приемный какой? 527? 72.0 и 6862. Вот. 72.0. Угу. А вот здесь у нас только местные. Uh -huh. Нету, да? А лишь что за кабинет? Это Какое? инспектор по влогу нет, там у нас актовый зал. Вы не ходите, пожалуйста, туда. Нет, там мы нас не, мы... туалет и актовый зал. Не надо туда ходить. Мы туда не ходим. Можно просто посмотреть двери открыть. А там почему-то бухгалтера засидали. А, к нам показали, когда там бухгалтеры сидели, бухгалтеры. у нас еще мы чай пьем. А, Чайный, туалет, Все, зал. ясно. Понятно. Спасибо. Так, инспектор, по кадру есть вопросы? Нет, у Пошли, попробуем позвонишь вот по этому телефону, который сейчас тебе дали. А я уже я позвонил? Нет, к тому, что да. разда раздастся ли там будки? работает факс это уже факс а есть ли какие-то у кого еще идеи что мы должны были сделать но не сделали ну, давайте все мы обошли надо подписать акт что они не работали попросить охранника либо вот предложить, предложить охраннику либо кому-то из сотрудников администрации подписать этот акт что Mm -hmm. Такое то такое время приемной не работал. 18.00, да, у нас? На моих 18.00, но здесь 17.59. Даже... Где 17.59? Сейчас мы Людмилу дождемся, у нее часы дойдут. Я просто вижу себя одет. Хорошо. весь шелк находил. А, уходят. Все уходят, да, и охранник попросил уже нас выходить. Там никого нет еще, посмотрим. Живт да, там -то сейчас появился. Да. Уходим. Акт подписан. Все уходят. Акт у тебя? Да. Я бы сказал, что... Мы поставили акт о том, что там никого нету. И мы туда стучимся, никто не отвечает, никто не открывает, и дверь дергаем, никаким образом. Мы об этом составили акт, я могу вам дать его почитателю. Вы согласитесь его подписать? Нет, он не призвально решает. Ну, то есть вы откажетесь подписать? Соответственно, не знакомиться вам нет. До свидания. Ну, да. Это мои обязанности. Ну, в принципе, вы подтверждаете, что э, их не было? Ну, да. Спасибо. Хорошо, спасибо. Пойдем выйдем, посмотрим на время работы. Сейчас Давайте. еще не закончим.